По принципу того, что мы делали на Бельтайне, по принципу того, что мы делали на Купале, этот праздник связан с, опять же, с засыпанием, в данном случае уже засыпанием стихийных сил, в частности засыпает стихия воды. Мы провожаем воду, как бы успокаивая будущее. И на этом, в этот праздник, в этот день можно не только присоединиться, к раскрытию пространств стихийных сил, проводив воду, ну и проводив вместе с собой на покой какие-то свои нерешенные дела, какие-то нерешенные свои проблемы, которые вы хотите, чтобы они решились, но позже. И вот этот праздник Мабон он очень хорош для того, чтобы отправить скажем так, в зимний сон некоторые свои проблемы, возможности которых решить сегодня нет. Ну так бывает. Да? Вот, вот этот праздник подходит для этого дела как нельзя лучше. Опять же. Всякий раз в день солнцестояния и равноденствия раскрываются определенные силы, которые связывают нас с нашими древними божествами, славянскими божествами предпочтительно, потому что солнцестояние и равноденствие это в большей степени связь со славянскими богами, а четыре остальные рэперные точки, которые идут 1 мая, ноября, 1 февраля и 1 августа, они в основном связаны с кельтской религией скельтами уравновешиваем славяне скельтами, да, потому что мы берем четыре одни силы, да, они берут четыре другие силы и посредством этого движения кола крутится кола времени. Вот мы выполняем в данном случае свою часть ритуала, провожаем и почитаем божеств связанных с миром природы. И в этот день грань между нашим миром и миром природы, миром духов, лешек, домовых, водяных, да, русалок или духом Фейри, духом Сидов, как это в кельтской традиции, становится очень тонка, очень мала, и хорошо выступать с ними в контакт, обмениваться энергией, обмениваться информацией, обмениваться дарами. Обычно все это происходило именно в этот праздник, в этот, в этот день. Поскольку грань между мирами, повторюсь, становится достаточно тонка, происходит временное, пусть не на ненамного, пусть на несколько минут, секунд объединение миров, когда нам становятся доступны ресурсы их мира, а им становятся доступны ресурсы нашего мира. И ухватить в этот момент ту информацию, эту энергию, запустить свои желания, желания, связанные с возобновлением чего-то, с изменением своей собственной жизни, эти дни как нельзя лучше подходят для, для формирования намерений на следующий год. Обязательно ритуальный обмен дарами, вот это вот очень важно. Да? Вы тоже получите дар, увидите, как это происходит, и от себя тоже дар, то, что Присутствует у нас, но отсутствует у них некие такие вкусности, некие игрушки, да, они очень любят вкусности, которых, которых у них нет, там шоколад, например, да, тоже отсутствует, сахар, да, какие-то игрушечки, какие-то интересненькие для них вещи, вот, они в свою очередь тоже дадут вам в подарок то, что присутствует у них, но отсутствует у нас. Вот такой вот ритуальный обмен подарками обычно у нас происходит именно на дни солнцестояния и равноденствий. И, конечно, лучше проводить эти ритуальные праздники, ритуальный обмен дарами в лесу, поближе к природным источникам силы, поскольку это время, когда засыпает вода, значит где-то у проточной воды, у реки, у ручья подальше от людей, потому что представители иных миров они не очень любят нашу урбанизацию, не очень любят большие скопления людей, не очень любят пьяных, поэтому лучше уходить от них подальше куда-нибудь в, в леса, к ручьям, во враге, на озера там, где контакт с ними будет в большей степени безопасен для них. Не, для, не столько для вас, сколько для них, тогда они больше, с, с большим удовольствием выйдут на контакт с вами, и вы, возможно, даже почувствуете, если почувствуете, не почувствуете, но увидите представителей других миров. Так, так что попразднуйте, если у вас будет такая возможность, уезжайте подальше на природу, подальше от людей, попразднуйте, разведите костер, принесите дары, попойте песни, да, как, как это было когда-то у нас на Земле.